Одноклубники, всех приветствую на отправке у нас мотобуксировщик Железная собака, шириной гусеницы 600. Гусеница шипованная. На буксе установлен двигатель Zongshen GB460 с электрозапуском. Данный букс представлен на подпружиненных склизах и на обычной трансмиссии двухопорной на самоцентриках без реверс-редуктора. Фара в базе идет на 50 Вт. По желанию заказчика был установлен ПНД ящик в багажный отсек с двумя створками. Открыли один отсек, взяли необходимое, либо открыть можно его полностью. Ящик на застежке, который регулируется по затяжке. На руле буксировщика была выведена чека аварийной остановки, ручки с подогревом двухрежимные, управление двигателем, глушилка, свет и заводка двигателя, рычаг газа. Прицепной грузовой фаркоп снегоходного типа. Также этот букс можно будет перевести на подвеску как катковые, так и цельно -резиновые колеса с подпружиненными склизами. Имеет всех больше площадь опоры с поверхностью. Данный буксировщик у нас уезжает в Пермский край к нашему одноклубнику Анатолию. А мы будем ждать фото и видео с его поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока!